И всем, мяу, мои дорогие подписчики, с вами сегодня Инди Код, Луки Гор и, и еще вот этот вот парнишка, он рядом 5, с нами. 5, стал. 2, 4, uh, бан -хол. сегодня мы будем играть в Майнер, я не знаю, что да, да, такой да. чел, так что не думайте, что это Ты третий чувак. Нет, ну, я он бы он, он, он, он уже подал голос, если бы он был с нами, так. <laughs> uh, кстати, мы бы <laughs> хотели с кем-нибудь поснимать, если честно, втроем. А Но я у нас нет uh, никого. А, нас а? никого нет. Так, ну, э, значит, мы играем сегодня в Мейнер Это игра, где вот да, есть разные мини-игры. Это как в Патти Геймс, только гораздо... Ну, короче, тут не по, очкам, не по очкам считается в игре, а по очкам считается в одной игре. Карта, так, а, одной... бросить динамит я и вижу, выжить. Да. Я буду переводить, потому что здесь на английском языке. Я паркурю. Давай. Я упал, я сбросил. А я спрятался. Я выжил Вот это чел это мой друг теперь. Так, ну это достаточно легко улететь на Луну. Я думаю, вы это и сами можете перевести, но я буду переводить. Я вообще, как бы Локигуру вообще его личный переводчик. Я пишу фразы за него на английском языке, общаюсь с тиммейтами и так далее. Рэнд. Ой, у меня у меня баг. Так. А у меня тоже такой баг. Вот это же есть какой-то не игра просто. Не пронизи меня! Ах ты, ёшкин кот! умер я умер, меня выпило. Меня умер. А, ты тоже умер да да и дайте мистеру блобло -Бло 20 э, этих натуралов <laughs> ладно 20 20 и по 10 внутри я ему дал 60 я ему 65 дал смотри в чате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 Я, я Ах Кто а, меня а столкнул? Ладно. Э, прыгай. Э -э -э -э. А, Ах ты, меня Я, я прыгнул, мне назад ТП шнул, нечестно. <г worldwide> Больше, чем два игрока в лидерах. Так, ä, ответьте на вопрос. 6 минус 3 это у нас ä, 3. Я не первый, но я прям на одну миллисекундочку ты, ты первый, в смысле, посмотри в чат. Ансверт Ферст, Лакегор. У меня тоже okay. так было. Okay. Экспло... Okay. Так, битва взрывными луками. Битва взрывными луками. Я выжил. Э, избегать э, горячей картошки. А у меня, знаешь, какая тактика? Я... Я, я кручусь между ними. Все, я, да, а, я, а, я не смог, я не смог. Найти да. что-то, залутать сундуки и при... ой тут у кого то алмазный меч? У него алмазный меч? Он меня преследует? Но, он... <с Rio> он, ой, он таргетер, смотри, он меня убьет сейчас. А. Мне не бей меня, сп... не бей меня, это я, если что. Я без брони вообще, у меня брони нету. Я короче трех человек. Я выжил. Тут не обязательно должен набрать больше всего килов, а просто выжить. Так, э, нам надо добраться до платформы. Сейчас, конечно же, кто-то сталкивать будет по-любому. Смотри снежками. О, смотри, он меня кидает, но он не смог. Ха, я первый! Я первый! Я первый добрался. Прикинь, я синий <пас>? был. Я был синий, смотри, я был синий. Мысли ты был синий. Это новая <пас>? это, это, нова это новая рубрика. она взялась из того же сундука? А тут голубой, и синий, то что это разные. А, да. Так, 10 блоков вверх. Надо отойти Что просто. Можете, вот я вот сюда отошел на самые игрную карты вообще. Здесь мне никто мешать не будет. Смотри, мы все в ряд Смотри. <laughs> Прикольно. Почему это никто не мешает друг другу? Очень так, это очень... Так, э разбить трудно. 8 яичек. Разбить 8 яичек чтобы, 8 яичек, чтобы... Ну это реально Ну, у меня уже 5. У меня уже 8. Давай, давай. С... Ой, я упал. <laughs> пустоту но у меня 8. У меня 12. Я упал в, в пустоту, понимаешь, я так увлекся, что... За, за... О, уже конец. 13. 13. Это сейчас вот очень, очень интересный момент, потому что... Пролететь 13, через эти кольчики. Если первом месте, то тут вот, он вот, победит во всей игре. Я первый лечу. Нет. Да, я первый. Лечу. Так, я чуть, -чуть замедлился. Оп-оп. Так, по сторонам, по сторонам смотрим, чтобы замедляться. Чтобы не слишком сильно разгоняться. 22 вроде максимально сейчас. Так. 20. Я заделся, блин, ну вы севаетесь. 19. Я даже понял, почему то на 22 кто-то сдох. Чё Я там? Тоже... Там просто вверх надо резко доволкнуть. А верх на элитрах сейчас знает, что это очень сложно. Да, здесь нет фейерверков. Если бы, если бы они были, это было бы реально очень легко. ай яй яй яй чуть чуть чуть чуть так А, ну как... всё, это капец. Колечки постепенно меньше. Становятся... 37, 37, 37. 38. Давай я смогу. 30 нет, 39 не смог, все. Да. 30... 38, это самое максимальное пока что мое. Я не успею второй раз набить такое число, поэтому, Потому что, поэтому надеюсь, что никто впереди меня четыре не сделал. Я надеюсь, что сейчас никто меня не будет. Я хочу на первом месте быть. 36. 36. 36, я не смог. 36, ну блин, 36. 36, 36, блин. И да, я... На первом месте, я... Я на втором, у меня 36. Так. Play жмем. Я на втором месте. Ну ладно, ладно. Лакегор. Да, у кого-то с нами реально снимали. Блин, я опять застрял. Ну почему такое происходит? Да, кстати, когда мы приветствуемся, мы, мы скрыли от вас болезнь Лакегора. Я остреваю в боках, я не могу сдвинуться с места. Я надеюсь, что кто-то проголосует за хард, чтобы мы поиграли показать. показали Mm. Кстати, опять новая рубрика, опять новая рубрика. Я уже, уже это сказал. Будет. Да? Да. Давай, давай, давай догонял, кипыграм. Я тебя ударил, давай догоняй. Мы без домиков. Давай, догони меня, ну че ты? Зачем ты R нажал? Я не нажимал, у меня голова слишком медленно поворачивается. Я завагов на телепортируется назад на секундочку. Кто-то за нормал голосует, это уже два голоса за нормал. Вы тупые. Так, запись у нас идет уже 7 минуточек. 7 минут так быстро. А что если я на 60? Смотри, тут uh, 6. Рикардо 6. Мирос 6. большой. Вон он. Я? я отдал тебе воду. Я Забыл. на сесте. Ах, тут. Ты... Тебя дернуло. Ч ты смотришь на меня? Сейчас, сейчас, игра меня освободим. Я вс уже. Uh, так, ой, это... Господи, 20. Фу, файлинг прям математику знает, он во сне его разбудит, и скажет. Фу, я... Йо, я упал в пустоту. Опа-опа, <звук> а? Теперь ты не сможешь настроиться на ритм. Смогу. Ой, после геймис уже как-то... А, а блять, да это... Ну это жесть какая-то. Кто-то, кто-то сейчас написал 20. <звук> <звук> <звук> <звук> ну блин. Я выезжал. Так, де... буду... разбить его. Я... Во... Я, я, я не слышу, ты прерываешься. Разбить 8 цыплят. Появить 8 цыплят. 8. Слышу, 8, цыплят. 8. 8. 6 яиц. Я опа. Вот это лутщик вот просто. А -а, увернуться от лазеров. Они у меня шуточку стали подваги у тебя. Опа. Я не знаю, почему они у меня подваги сильно. Оп, я блин на Я умер. Да я видел-то. Да. Б что? Что? Ты <с умер, да? Я стоял на верхней поверхности, резко умер просто. Я смотрел, я вернусь, не захотел жить, знаешь. Надеться как манекены. Так, это у нас такое? Я сегодня надел, Колубая тварь, желтая такая маечка, штанишки вот такие. О, я успел. Красные ботиночки, я тоже успел я фашиониста уже 5 игр прошло а уже у меня только пачка а у меня это... у меня 4 Сесть, когда музыка останавливается шо, шо, бац... Ой, я выбрал просто на которых никто не смотрит опа ты <с Bilge> да, блин я не успел ты у меня встать что тебя Давай. пошел на хрону 5-6 игр но ну, это пошел пока это обычно здесь В... так стоять на платформе э -э правильный который не, не, не упадет. Упадет, да. Оп. О, привет. Ну, по-любому, либо двоя ли мы. Ай! На обе! Блин, только не езди, ну пожалуйста, но я не хочу умирать. Ну все, это значит А мы бы туда могли допрыгнуть. Помогли, но не хочу You kept yourself Мы, короче, выжили на платформах. Сейчас вот аутисты, которые не вообще не понимают ничего. Все, я построил первый. А, он смотрел, хотел мне помешать, но он не смог. Лошара тупой. Эй, Кринж, ты джиф, лидер. Я, я в чате, чате завездился, я первый. Молодец. А, Зачитаю, у которых типа до хрена килов. Ни хрена здесь сундук брони полностью. Паром, Джесс, это... У меня по. У меня до хрена брони, но у меня вообще нет оружия. У меня вообще оружия нет. Топор железный. Ой, прости. Бывает. Но, я молочик а брони бегал без оружия, и... Так, запаркурить и съесть тортик. Я первый. Я второй, наверное. Я съел немножечко тортика. что -то я разогнался уже. это 10. Он выиграл. Так, опять битва луками взрывающимися. О, привет. На, девка. На, девка. На, девка. На, девка привет ты что в меня стреляешь? я выжил так царь горы царь горы надо пустить да да да да да это именно так девка таргетерша какая-то спорим она сейчас будет меня в пустоту она меня таргетит смотри учити ее, пожалуйста я хочу убить её мы не успели, Лёш мы не успели на горе я был почему что я на горе так это Нужно быть, тебя скинули. Так. Э, блин, меня убили. Я запутался, просто, я не понял. Наша команда проиграла, да? В смысле, не проиграл. А, ты пустине. Угу. Ну не лучше на проиграл, просто там два чувака спрятаны. Э, э, я, короче, да. Так. Э, тюльпан. Красный тюльпан. Красный тюльпан. Вы... Как тюльпан, только красный. О, красный у Что? Вот. Я, Что? Не я, я не вижу. Я не тот цвет взял. Меня прям виснет. Я первый, кстати, бегу. Я разворачиваюсь уже тогда, когда подбегаю даже. вперед я первый Е! Это значение не имеет, конечно, но я первый. Кто-то не успел. Еретик успел? Еретик что? Смотри, ты меня перегнул. О, капец здесь. Это сложно. Да что, почему у меня не красится? Это я. Я все сказал, не надо, тварь. А, нет, это не я, подожди. <laughs> я, я запутался, я это или нет. Я, я тебя тоже закрашу. А, не мой цвет, Ну, ну все, меня... Ну я, я могу... Где да. я сделал, я... У меня фейлит. Так, я на каком месте? Не на каком. Я ну хей. ладно, сыграем последнюю игру, в принципе. Hard, 13 арт 13 минут она да, может игра хардовая будет а потом прикольно все ты щас увидишь у меня сейчас курсор, я я могу бегать но я не могу поворачивать голову потому что у меня курсор сейчас все так ладно а ну значит нормал ну, будет ну блин. давай подойдем hard, давай или у него нельзя выводим это не особо поможет так следуйте инструкциям вы как можно больше игр Оде... Оде одеться Вмешно. как одеться как манекен так это Всё, я сделал? Я первый, походу. Да. А я второй, если если ты первый. Я, кстати, в чат могу вспомнить, что я сделал все правильно, возьму из анкеты я Я да, я первый за 576. Конечно, сейчас мне зло 9, 10, 12. 13, 14, 15, 17. 17 ей разбил. 9 я 17 разбил, прикинь. Так, 13 отстреч. А под встречи овец 15. 12. Я запутался уже. Ураза, разница. Бывает. Так, собрать, найти, замайнить Эмеральдовую руду. Кстати, мало кто знает, но я бомблю, так потому что мы только что вернулись в паркуроку, правда. Я не, я не могу отойти до сих пор. А я не нашел. А я нашел. с трудом, конечно, не нашел. Так, улететь на луну. Трудом, а, нет, не получится. И ночь резко наступает. Очень прикольно сделано. Да. А, это вообще сделано. все я вот тут за картой бегаю. Вот тут а... деревня в воздухе висит. Ну да, ты даже просто все построю. Пика, уникаллар. Выбрать уникальный. Пf... Я беру розовый, я беру розовый. Розовый, я... А, велела, нет, нет, розовый. Я беру серый. Adsらい... Я a серый взял, я серый <я> tinha... нет, взял. Никто не взял. Нет, золотой взял, у меня две секунды. Нет, глупой то Ну все, бери. О, я выиграл. Я взял серый. Так, убить курицу и девосем этих набрать. Светящиеся курочки дают больше. Я набрал 18. Я не по подношу винксов. Так, э, избежать на ковальне. Господи, господи, господи, господи, господи, боже мой, как же тяжело. Ох, тихо, тихо, боже мой. Ема, я сейчас от столько на ковальну вернулся, я чуть не умер три раза, наверное. У меня 70. Еще 200 на кавалин упало. Так, вот э э Попробую ударить. Избегать. Избегать молний. Господи. Так. Э выжить э от шалкеров, собственно. Не попасться на шалкеров и... Блин, я, я умер. Так, я, собственно, так, ладно. Но я тоже здесь выиграл, в принципе, это реально. Ой, -ой меня уже ударили, у меня уже желтенький, У меня, у меня Что красный! Что это? Ой, тут тимится два! Они затимились! Меня выкинули. Я выжил, я не успел умереть! Я видел. Скрафтить сидел, алмазные штаны. Первый. Я что-то у меня не провелось, поэтому я не первый. Ну не первый, а не второй даже. Больше, чем два игрока в лидерах, у меня 10 тоже. У тебя сколько вообще? 7. Ответить на вопрос. А, так. Нет. Нет, только два Зачем вот он no пишет, подсказывает всем. Он тут меня, конечно а же, тупай шнул в центр платформы, конечно, когда я прыгал а, раньше. Вот. Так, избежать тенти взрывов. Станер. Все, смотрю, как много. А никто не... Один за так, лакиблок тин... ПВП. <adoption> uh, Это самое... Стих, самое... И, и игра, на которую просто, просто капец. О, у меня алмазный шлен зачарованный какой-то. Это так честно! У меня отбираются вещи. У меня есть лук со стрелой. Вещи отбирают. Стоит. Команды. Я команды и бон, у команды. У меня есть и... золотое яблоко, так. У меня есть алмазный меч, золотой топор, у меня есть все, что мне нужно. всего есть. Зеле исцеление. Ай, у меня стреляет какой-то чел. Меня я горю, блин, мне больно. Ни хрена там чел. Это я его передачу. Убей его, убей его, кто есть? Я убил. Тихо, тихо, не, не стреляй по мне. Не бей меня, пожалуйста. Блин, Леш, нас сейчас обвинят в да. том, что мы тимимся. Я не знаю, пока мы попал из вас. Я убегаю если нет в смысле, ты... Чему? так лёш ну блин мы не, нам нельзя тимиться. А, смотри, так что ты не сказал что ты его убил так я... ты его убил в смысле ты его убил я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... о почему я... здесь подсолнухи смотри в смысле подсолнухи там подсолнухи стояли ну а я, видимо даже не знаю что сказать Так, ну что ж ладно наверное я думаю на этом закончим ладно ну что ж я открою кубилетик один Чё мне выпало? Какой-то помидор. Mm -hmm. А, это яблоко-голова. Ладно, ну что ж, всем спасибо за просмотр. Не забывайте записываться к нам на прием. Uh, всем удачи, всем пока, не забывайте ставить, комментировать, ставить лайки, рассказывать друзьям. Yeah. Всем пока.